всем добрый вечер кто меня еще не знает меня зовут сергей кушнир я являюсь одним из топ лидеров сообщества ну компании уже в эко. и сегодня наше мероприятие посвящено бинарному маркетингу я на практике вам буду показывать как он выглядит разберем с вами меню детально до да, бинарного маркетинга и также разберем то как он работает как правильно им пользоваться и как максимально выгодно зарабатывать благодаря бинарному маркетингу от себя могу сказать что лично для меня это самый прибыльный проект нашего сообщества благодаря которому можно за короткие сроки создавать хорошую капитализацию и выходить на очень большие чеки да и немножко хочу сделать вам интриги У нас готовятся в компании очень интересные проекты которые выведут в этом году наше сообщество действительно такой большой международный рынок благодаря которым у нас появится сотни тысяч пользователей и это не просто слова я уже немножечко видел ну, стратегию немножко ознакомился с тем что нас ждет поэтому я более чем уверен что в, этом, в этих направлениях понадобится много монеты RAM, да, и она там будет очень востребована, и также наша основная монета это монета Web Coin Pay. Поэтому времени я скажу у нас немного, поэтому рекомендую каждому использовать максимально бинарный маркетинг для того, чтобы Первое – зарабатывать хорошо. Второе – подготовиться к масштабному развитию компании VECO. Да, И в этом вы скоро сами убедитесь. А сегодня мы будем с вами разбирать детальную работу э, бинарного маркетинга, потому что поступает много вопросов, они, и мне в личку поступает много, и другим лидерам, и э, администраторам данного проекта поступает вопросов много да они вроде как бы банальные простые но многим людям они еще пока не понятны и сегодня мы уберем абсолютно все вопросы чтобы у вас было четкое понимание четкое видение да как использовать бинарный маркетинг и сейчас я буду делать демонстрацию экрана да. будем разбирать напрямую на практике да Скажите, пожалуйста, как видно мой экран? Экран мой видно, да? Ставьте циферку один, если вы видите мой экран компьютера. А, Рома поставил плюсик. Ром видно, да? Поставьте единичку или плюсик видно. Все. Тогда я делаю демонстрацию экрана. Итак, на экране вы видите... Сайт проекта WebTokenProfit, называемый его бинарный маркетинг. И именно благодаря этому проекту мы добываем монету RAN. Да? То есть это вторая монета нашего сообщества. Сделана она для масштабирования нашего проекта, да? нашего комьюнити. Потому что монета WebCoin, она ограничена в эмиссии да, то есть ее выходит на рынок ограниченное количество, и для масштабирования, для развития да, нашего сообщества ее просто не хватает, да, поэтому для того, чтобы сообщество смело развивалось для того чтобы люди могли зарабатывать хорошую прибыль создан создана монета райда до монета ра вот она не менее востребована будет и в направлении где ее можно будет использовать в рамках нашего проекта вот поэтому когда вы попадаете в кабинет у вас первое меню это идет раздел кабель нет личный кабинет что вы здесь видите первое вы видите курс приема вебкоина по которому вебкоин принимается доллар 60 и мы видим курс монеты ра по которому принимается ра курс 6 долларов ниже мы видим вкладочку баланс здесь мы видим баланс монеты ра и здесь мы видим рядом адрес кошелька то есть на который мы можем пополнить монету рад для того чтобы сюда завести то есть вывести и пополнить да у каждого человека есть свой адрес кошелька и то же самое есть рядом баланс вебкоина, тоже вывести пополнить дальше здесь есть накопительный счет да, то есть сюда на накопительный счет вам начисляются все начисления по бинарному маркетингу и также накопления по купленному вашему пакету, да, который генерирует, который майнит вам новые монеты RAM. И здесь есть кнопочка «Конвертировать», то есть, например, вам начисляется в долларах, чтобы было легче считать да, по курсу. Вот сайта и вы можете нажать конвертировать и вы конвертируете доллары в монету ра и эта монета рам она переходит в основной баланс да там где вот у меня на балансе 150 монет рам вот они а, есть еще бонусный счет сюда начисляется вам партнерские начисления дальше снизу мы видим у меня куплена лицензия номер 3 у меня благодаря этой лицензии открыт фактор x4 да вот и я вижу сколько осталось еще до срабатывания полностью вот этого индикатора да то есть максимум по этой лицензии я могу заработать 26 тысяч восемьсот восемьдесят четыре доллара да и рядом пишется сумма да вот э, которая еще осталась 25 тысяч 539 долларов и пишется количество дней которые работает еще э, лицензия но ну, здесь мы видим ранги ранг который у человека и пишется что нужно проделать для того чтобы получить э, следующий э, следующий уже ранг да? также есть кнопочки сделать благотворительность и канал мы видим на благотворительность дальше слева меню выбираем вкладку депозита да здесь мы видим депозит но ну, инвестировать мы здесь инвестируем открываем свой первый депозит открываем мы его исключительно в монете Ра. да и мы видим сколько здесь уже начислено но ну, сколько инвестировано сколько начислено и сколько еще осталось выплат да и пишется максимальная сумма которую я получу, ну, получу по своему депозиту Ну и снизу идет начисление да вот пишем снять начисление так, все снято видите как все четко работает так переходим дальше снизу мы видим пакет, кто покупает по промо, да, то есть я пока что его еще не покупал, я больше укреплял свой здесь депозит, вот, поэтому кто покупает пакеты промо, да, они у нас работают под 1%, данные пакеты появляются один раз в неделю, вот, поэтому кто использует, вы здесь будете видеть полностью график, сколько начислено, сколько осталось, да. Снизу мы видим тарифные планы, стандарт, премиум, люкс, да, то есть я на сегодняшний день нахожусь на пакете премиум. Он начинается с 5000 до двадцати тысяч долларов. То есть каждая линейка пакетов имеет свою процентную прибыль. Да, то есть стандарт начинает с 08 процентов. Здесь есть свой срок работы депозита и есть сумма которая максимально инвестируется в данный пакет. То есть он работает от 100 долларов до 5000 долларов. Здесь работает накопительная система. То есть, например, сегодня вы инвестировали 100 долларов, ну, купили монеты рано 100 долларов, инвестировали ее, завтра вы хотите увеличить свой депозит, вы инвестируете минимум 30% от первоначального взноса. То есть инвестировали вы 100%, Завтра хотите увеличить депозит, вы добавляете еще 30 долларов минимум да, для того, чтобы э, открыть новый депозит. Потом хотите открыть новый, вам уже нужно 30 долларов от 130 долларов. Да. То есть таким образом, работает накопительная система. Постепенно человек переходит до объемов 5000 долларов. И если он хочет иметь большую. Больший ежедневный процент, иметь больше дней работы депозита, там уже увеличивается и его пакет. Да? То есть здесь от 5 до 20 тысяч девять 0,9% и люкс идет от уже ну, начисления 0,95% в день, 280 дней работает пакет, и здесь инвестиция идет от 20 до 40 тысяч долларов. Надеюсь, это понятно. В разделе «Партнеры» вы видите вашего аплайна. Это человек, который вас пригласил. Видите свою реферальную ссылку. И также здесь вы можете выбрать всех своих партнеров по рангам. Вот Можете ввести логин какого-то человека, да, узнать, найти его. да. Вот Здесь находится полностью информация по вашим партнерам. И сейчас мы разбираем самую такую интересную статистику, а это именно бинарная сеть. То, что многим непонятно и то, на чем многие останавливаются. Да? В бинарной сети есть две ветки. Есть спонсорская ветка и есть личная ветка. Да? Вот. И в каждой ветке идет у вас команда. Да? То есть, например, назовем спонсорская ветка ⁇ это левая личная это правая да то есть есть две команды левая и правая развивается снизу вы видите три кнопочки да то есть есть автоматически есть спонсорская есть личная да и перед тем как регистрировать человека да в свою команду в свою первую линию да вам нужно изначально посмотреть куда вы хотите его зарегистрировать да то есть например если я вижу что у меня объем в личной ноге меньше, да, чем в спонсорской ноге, да. То есть мне нужно развивать личную ногу. То я всех своих новичков подписываю в личную ногу. Для этого, видите, у меня стоит галочка на личную ногу. То есть и всех людей, которых я подписываю, там каждый день, там через день, там или ну когда приходит новый партнер, он регистрируется в личную бетку, да, то есть в личную ногу здесь мы видим уже график, да, то есть мы видим здесь мой логин моего бинара, здесь мы видим ранг мой бинари, это Tapas, и видим срок активации лицензии. То есть и подо мной есть такой первый уровень, это вот два человека, Рязанова и Лана, да, 27.50. Сейчас я назад нажму, ой, сейчас, ребята, секунду. И видим два человека рязанова и лана да то есть я изначально выбирал себе людей которых я хочу куда поставить в какую ногу да и перед этим я выбирал галочку да то есть куда мне нужно чтобы данный человек зарегистрировался но я например очень активный партнер то есть я не останавливаюсь на том чтобы подписать только рязанову или лану я у меня большая команда, то есть я каждый день сейчас обучаю многих партнеров своей команде, потому что многие не понимают еще, не зарегистрировались, присматриваются. Да? Поэтому я постепенно распределяю своих людей, своей команды в, нужную мне бинар... ну, в нужное мне направление или в спонсорскую, или в личную ветку. Да? Вот. Поэтому, когда я подписываю, например, третьего своего человека. Да, то есть, например, третьего подписывал, там четвертого. То есть я смотрю, куда мне надо, в спонсорскую или в личную. Да, и мой третий, четвертый они уже идут переливом под моего первого и второго. Да, то есть, например, я подписал Рязанову, потом подписал второго Лана. Третьего я хочу подписать в спонсорскую ногу, да, то есть он переливом идет Рязановой уже вот его ее спонсорскую ногу, да, вот, то есть Славко бренд он уже переливом пошел, хоть это и мой человек, но он уже пошел Рязановой в объем, до да? Подписываю я потом, например, следующего человека, да, вот у меня здесь стоит. В Мурза, да, то есть вот этот В Мурза, он э, пошел переливом под э, вот этого, под Славко слов, Бренд, да, то есть таким образом всех людей, которых я подписываю, да, вот, например, спонсорскую ветку своих подписываю, они переливом падают в самый низ, да, поэтому вот этим людям, которые да я приглашаю которых я приглашаю им всегда переливом в одну ногу уже выстраивается объем то есть выстраиваются партнеры которые приходят от вышестоящего спонсора то есть от меня надо мной есть мой спонсор да там оксана ну, оксана да то есть она когда тоже подписывает в эту ногу людей они тоже переливом падают в самый в самый низ поэтому мы всегда говорили и говорим о том, что в бинаре очень важно забронировать скорее место. Да? Потому что чем скорее вы забронируете, да, тем скорее могут под вами начать появляться переливы, скорее вы начнете получать, то есть объемы будете получать, которые будут у вас накапливаться. Да? Вот, например, вот есть у меня спонсорская ветка, есть личная. Да? То есть, например, вы зарегистрировались, вы еще никого не приглашали, ничего не развивали, то есть развиваетесь пока на пассиве, но у вас уже вот здесь будет накапливаться объем. да. Вот В какой-то ну, спонсорской ноге у вас начнет накапливаться объем. Почему он, нога называется спонсорская? Потому что в спонсорскую ногу вам только в спонсорскую ногу вам могут приходить переливы от вышестоящих спонсоров, да. Поэтому у вас рано или поздно начнут появляться объемы, начнут происходить начисления. Здесь объемов, да. Вы не знаете, какой еще человек под вас придет. Да? То есть под вас может прийти переливом очень активный партнер, например, такой, как я, там или какой-то другой лидер. Да? Вот, и под вами он может выстроить очень большую команду, да, и у вас уже вот здесь будет формироваться большой объем. Я помню, когда я запускал, мы запускали первый раз бинарный маркетинг, да, то есть у меня много было партнеров, у которых э, вот этот в этом объеме было и по миллиону, и по полтора, и по два миллиона объемов, да. Вот, и при том, что они в свою спонсорскую ветку даже не приглашали ни одного человека, да. То есть вот этим людям достаточно было запустить вот эту вот личную ветку, да, то есть запустить одного даже активного партнера, да, там, или подписать второго, третьего, четвертого, да, то есть кто-то из них, по-любому, станет активным, да. И запусти, запускает человек вот эту личную ветку, и уже э, она, конечно, будет меньше да, по объему, чем вот эта спонсорская. Да? Вот представим, что здесь уже у вас пошли переливы, у вас начали накапливаться объемы, да, а личную ветку вы еще не запускали, поэтому она меньше. Поэтому, когда вы сюда начинаете подписывать людей, у вас э, каждый день да, начинает разрастаться команда, люди начинают делать депозиты, да, и сумма вот этих депозитов начинает накапливаться у вас в объемы, да. Поэтому система вот бинарного маркетинга, она каждые сутки в 12.00 автоматически делает подсчет, да, то есть, например, сегодня у меня суточный объем, да, вот э, в спонсорской ветке 4445 долларов в личной ветке у меня пока что объем 104 доллара до да, прошел поэтому в 12:00 ночи до да, система э, возьмет спишет вот эти 104 доллара с личной ветки за них я получу 10 процентов это 10 долларов и 40 центов да. И спонсорской ноги вот с этого суточного объема тоже спишется 104 доллара. Да? То есть здесь будет 4300, там, 340 долларов, да, останется. И завтра у меня может быть там объем, например, в этой ножке будет 4000 долларов, да, а здесь будет 4300. То есть я от меньшей ноги получу 4000 от 4000 10 процентов это 400 долларов да вот поэтому мы зарабатываем в бинаре с меньшей ноги и чем скорее вы забьете свое место в бинаре ты скорее сделаете инвестицию тем скорее вы забронируете место и вы не знаете да вы не знаете кто сегодня может переливом прийти под вас да? поэтому нужно этим дорожить я об этом говорю всегда то есть каждому партнеру что чем скорее забронирую место потому что каждый день приходят новые люди каждый день идут регистрации и уже по тебя сегодня там завтра могут появиться переливы и уже у тебя будут формироваться объемы да то есть надеюсь вот это понятно. В бинарном маркетинге, еще раз повторюсь, мы зарабатываем 10% с меньшей, с объема меньшей ноги. Да? То есть может быть такое, что вот у вас в спонсорской ноге сейчас больше объем, да? там вам пришли переливы, но вы только сейчас начали развивать личную ветку, да? Вот, и у вас может быть такое, что через неделю у вас объем в личной ноге будет больше, чем в спонсорской ноге. Поэтому спонсорская ветка потом станет вашей меньшей веткой, да, с которой вы получаете 10%. Да? То есть где меньше объем сутки проходит, да, То есть, где меньше вот этого накопления суточного, суточного объема, вот эта ветка и считается меньшей, и от нее начисляется 10% процентов бонуса да, от бинарного маркетинга. Поэтому, думаю, сложного здесь ничего такого нету. Также у нас есть партнерская комиссия, она начисляется отдельно. Да, то есть у нас на сайте четко прописана партнерская комиссия. То есть партнерская это, например, у вас там начисляется, например, 5% от покупок пакетов, до да, вашей первой линии. Вот, и сколько бы вы людей не приглашали в свою команду, в первую линию, да, то есть от каждого их депозита, да, и от каждого их даже нового депозита, который они будут открывать, вы всегда будете от первой линии получать начисления, да, отдельно. Вот, и кроме партнерской комиссии, вы будете еще получать начисления по бинарному маркетингу. То есть мы здесь зарабатываем, у нас здесь есть три вида заработка. Первое – это депозит, который вы открываете, да, то есть он дает вам ежедневное начисление. Второе – вы зарабатываете по партнерской программе. И третье – вы зарабатываете по бинарному маркетингу, да. Дальше. То есть надеюсь это понятно если у кого-то есть какие-то вопросы или что-то непонятно вы обязательно записывайте эти вопросы да и мы потом будем детально их с вами разбирать да то что вам непонятно я сейчас просто пробегусь для того чтобы вы у вас было представление до да, работы этого сайта и как здесь можно зарабатывать также я хотел обратить внимание на покупку лицензии. Да? То есть у меня, например, куплена лицензия на э, номер три, И часто возникает вопрос, нужно ли в обязательном порядке покупать лицензию. Ребят, это не, обязательный, не обязательно. То есть лицензию покупают те, кто хотят получать партнерские вознаграждения и также заработки по бинарному маркетингу. Кто просто пассивный участник, да, кто просто вот хочет на пассиве зарабатывать вам лицензию здесь покупать не надо то есть вам будут вам достаточно открыть депозит вам ежедневно будут начисляться бонусы вот вы можете их выводить и про и также без лицензии у вас в бинаре будет тоже появиться активное место уже забронированное, забронированное за вами да но вы не сможете зарабатывать да то есть на место уже будет за вами забронировано. захотите получать бонусы захотите получать там начисления идете в ну, мир захотите строить команду да вы идете в, в раздел кабинет да и здесь покупаете лицензию каждая лицензия тоже отражается на заработку на заработке партнерской комиссии да то есть например лицензия Самая минимальная, первая, она дает возможность зарабатывать только с первой линии. То есть ну, от каждого их депозита. То есть э, первая линия – это люди, которых пригласили вы. Если вы хотите зарабатывать еще со второй линии, да то есть вам нужно иметь лицензию номер два. Да, потому что она открывает ревку э, к э, второй линии. То есть вы с лицензией номер два будете получать... Реферальный бонус и от первой линии, и от второй линии, да, вот, поэтому это уже больше заработка, да, то есть скорее начинаете зарабатывать с двух, с двух линий. Вот вторая линия, кто не знает, что это такое, это люди, которых пригласила ваша первая линия. Да, то есть те, кого вы пригласили. И если вы хотите зарабатывать, например, э, с трех уровней по партнерской программе, вам нужно иметь лицензию номер три. Да, то есть я уже с трех уровней зарабатываю. То есть от каждой покупки моими партнерами в моей команде я э, получаю... Э, с трех уровней, да, до третьего уровня. И есть еще лицензия номер четыре, она позволяет зарабатывать с четырех уровней. То есть это самая большая прибыль, самые большие бонусы. Вот, в принципе, в принципе я ответил на основные вопросы, до да, которые поступают. Вот я вам рассказал, как работает бинарный маркетинг, я рассказал, что такое спонсорская ветка, я рассказал, что такое личная ветка, вот, рассказал про депозит, рассказал, что такое линейный бонус, то есть партнерский бонус бинарный и как настраиваются ноги. Да? То есть в ногах есть переключатели да и вы выстраиваете перед регистрацией человека выбираете в какую ножку вам лучше ставить дальше у меня часто поступает такой вопрос сергей в какую ногу лучше регистрировать каких людей смотрите ребят мы не знаем да вот представим себе ситуацию у вас нету ни переливов пока что от спонсоров да вот у вас есть просто вы, да, но вы захотели зарабатывать за счет бинарного маркетинга, вы захотели развивать команду, и вы думаете, куда вам регистрировать людей. Как я делал, да, вот для меня это самая такая понятная схема. Я регистрировал людей через одного, да, то есть сегодня я зарегистрировал Рязанову, я ставлю его в спонсорскую ветку, завтра, например, я ставлю там второго в личную ветку. Да, но здесь может возникать вопрос. Хорошо, да. А если я считаю, что это активный партнер, да? Но, ребят, практика, знаете, вот я уже с опыта 11-летнего да в сетевом бизнесе я понимаю, что в этом бизнесе ставки делать очень глупо, да. То есть зачастую в сетевом бизнесе ставки не срабатывают. Бывает, приходит просто какой-то обычный человек который никогда не занимался сетевым, который никогда не строил команду, который никогда не занимался криптовалютой и так далее. И он вроде как бы на пассив пришел, но в итоге этот человек начинает выстраивать многотысячные команды, да, многотысячные, многотысячные структуры. Вот. Поэтому здесь лично я ставки не делаю. То есть я подписываю одного влево, другого вправо, одного влево, другого вправо. И я наблюдаю за вот этими людьми. Потом раз я вижу, например, у меня в спонсорской ноге появился активный партнер, то есть он начинает развивать свою команду, начинают идти у него объемы, я беру, переключаю кнопочку только на личную ногу и начинаю всех людей подписывать только в личную ногу. Да? Вот только в личную ногу. И буду подписывать до тех пор, пока у меня в личной ноге не появится активный партнер. Да? Вот. А дальше я уже смотрю по ситуации. Может быть такое, что личная нога обойдет спонсорскую. Потом я беру, просто переключаю переключатель в спонсорскую ногу. И всех своих людей подписываю в спонсорскую ногу. Да? То есть, таким образом я укрепляю свою спонсорскую ногу но на практике смотрите как работает не может быть здесь в бинаре такого чтобы ветки работали э, равномерно да это нереально у вас сто процентов здесь будет перекос то есть перекос это в чем он заключается в том что какая-то из веток у вас будет более активная или спонсорская или личная да, то есть, в моем случае мы видим, что у меня, например, спонсорская ветка уже начала быстрее расти, чем личная. Да, вот. И я думаю, что и в дальнейшем так и будет. Да? То есть, я предполагаю, вот. Поэтому я, например, свой, э, свои, свои усилия делаю больше на личную ветку, да, чтобы в ней начинался идти объем да то есть я сейчас каждый день работаю с каждым человеком в своей команде я каждый день завожу людей правильно расставляю всех людей до да, для того чтобы мой бинар разв... ну, развивался гармонично и чтобы каждый человек в команде понимал как им пользоваться что нужно делать и как здесь зарабатывать так вкратце я пробежался на основные вопросы и ответил Теперь я предлагаю открыть чат, да, вот, и можете задать вопросы, которые непонятны вам по бинарному маркетингу. И вы должны понимать, что бинар, бинарный маркетинг его нужно э, запустить, да, то есть он работает как маховик. Вот, то есть, вот этот маховик начинает раскручиваться в каждой ноге, что в спонсорской, что в, что в личной ноге, да. И вот эти объемы, они у вас каждой недели, с каждым месяцем, да, то есть если вы активны, вы работаете своей командой, они будут постоянно увеличиваться, потому что первое, люди заинтересованы в том, чтобы увеличивать свою ежедневную прибыль, а для этого им нужно увеличивать пакет, да, в бинаре. Это вам тоже постоянно идет в бонусы, постоянно идет в начисления, да. И плюс постоянно приходят новые люди, да, в команду. И это тоже постоянно работает на ваши объемы. Когда делаем реинвест по депозиту, количество дней по сроку обнуляется. Да, конечно, обнуляется. То есть, значит, у вас как открывается новый депозит. Это тоже, ну, это как бы прикольно. Разве первая лицензия дает реферальные бонусы по депозиту? Там надо посмотреть, Сурья дает. Там прописано в каждой лицензии, в каждой лицензии прописано, какой уровень депози... партнерской программы она открывает. Есть ли реинвест на промо-пакетах? Есть ли реинвест на промо-пакетах? Когда его можно делать? Только когда промо именно в в тот в той монете, в которой сделан депозит. Нет, смотрите, у нас э, все приемы будут идти. Ну, весь бинарный маркетинг работает исключительно на монете РА, да, и все промо будут скорее всего тоже делаться в монете РАМ. То есть там будет прописано э, в промо, как по какой, ну какую монету при, при э, применять можно в промо-пакетах. В, в этих нету. Там не надо делать реинвеста. Вы можете каждый в кажд, каждое промо открывать минимум с тысячи долларов. Промо в веках на выходных возможно реинвест. Когда набирается, вот, реинвест идет автоматом. Нет, он у нас реинвест автоматом не идет. Да, то есть вы вручную. То есть если вы хотите увеличить депозит вам система покажет, когда вы будете делать депозит, сколько вам нужно сделать инвестиций для того, чтобы сделать апгрейд. Как снимать начисления? Снимать начисления очень просто. Вот вы сначала ну, заходите в раздел Кабинет. Здесь у вас будет на бонусном счете, да, вот у меня есть 5 долларов. Вам сначала нужно конвертировать доллары в ран вот конвертируем понятно вот они переходят все на баланс основной вот вот тоже есть конвертировать нажимаем тоже 181 доллар И все конвертируем вот смотрите у меня на балансе 181 э, монета RAM. то есть я хочу вывести Нажимаю кнопочку вывести я прописываю сумму RA, которую я хочу вывести, и вставляю сюда адрес кошелька, который, на который я хочу вывести. Вы идете, например, на нашу биржу Coin Galaxy, выбираете пару RA USD. Ну, я сейчас зайду в кабинет. 1F8. Вот вы идете в раздел «Баланс». В разделе «Баланс» вы ищете э, райдо, берете кошелек э, своего райдо, копируете, заходите в ProfitBot, вставляете адрес кошелька, да, на который хотите вывести, и нажимаете «Вывести». Регламент у нас 24 часа на вывод, но обычно в течение нескольких часов э, деньги поступят на, кош... на «Баланс» бирже да ваш вот здесь у вас будет э, на балансе находиться монета райдо и здесь уже на бирже вы можете обменять на доллары и в течение там одной-двух минут доллары вывести на свою банковскую карту то есть ничего сложного нет Депозит в веках можно делать, Валерий, нет, у нас исключительно будет э, депозиты будут делаться в Райдом для Вебкоина. У нас готовятся ребят реально очень сильные проекты. То есть Искандер нам раньше не раз намекал, не раз говорил о том, что у нас будет в ближайший год много, не то что многотысячный, а у нас будут сотни тысяч пользователей. Да, вот э, вебкоин и это действительно будет. Да. сейчас просто много времени уходит на разработку данного проекта. Плюс параллельно еще у нас будет мега крутой блокчейн, да, о котором я говорил Искандер, где аналога блокчейна, как у нас, не ну нету нигде на рынке и он будет очень интересный рынку, да. Поэтому я более чем уверен, что у нас будет будет ну не десятки, а сотни тысяч новых пользователей в компании VECO. и там в этих направлениях мы будем применять век и век и конечно в ВКО в дальнейшем будет платежные единицы на Puzzle Market есть люди уже есть в обеих, есть люди уже есть в обеих ногах а лицензию купил позже объемы уже прошли мимо да Ирина объемы мимо проходят если у вас не было лицензии вот. Но ничего страшного, ваши люди по-любому будут делать и апгрейды, ваши люди будут приглашать новых партнеров, да, или вы будете подписывать, и у вас э, будут на, накапливаться объемы. Вы должны понимать, что этот бизнес э, вы пришли делать не на один день, не на одну неделю. да. То есть если его постоянно развивать, им постоянно заниматься, у вас постоянно будут увеличиваться объемы, у вас будет расти команда. Самое главное, что эти люди закреплены за вами и от каждых их действий, да, имея уже лицензию, у вас будут увеличиваться объемы, у вас будет все накапливаться. Если реферал попал в личную ногу, ему переливов не будет. Наталья, если вы будете свою личную ногу развивать, да, то есть, например, ваша спонсорская нога активно развивается, вам там спонсор помогает, переливы идут спонсорскую, да. А вы подписали своего человека в личную ногу. Вы же замотивированы в том, чтобы ваша личная нога развивалась. Правильно? Поэтому вы будете в личную ногу людей подписывать, и они переливом будут идти под вашего человека. Поэтому, конечно, будут идти переливы, если вы будете их создавать. Если в старом бинаре не удалось вывести начисление, там меньше тысячи долларов, как теперь можно вывести? Но у нас нурланные кабинеты все размораживались, Досрочно, да, выплаты делались досрочно, вот около четырнадцать тысяч кабинетов. Вот поэтому если у вас действительно было менее тысячи, то вам должны были досрочно разморозить. Если нету такой не разморозили, напишите, в техподдержку разморозят. Если там было более тысячи долларов, то согласно графику эмиссии, который прописан, да, вы получите все свои вебкоины. Лицензия на 50 долларов дает только бинарный бонус. Линейный отсутствует. Павел, надо смотреть на лицензию. В каждой лицензии прописано с какого уровня, сколько вы получаете. Но ну, значит, вторая лицензия дает, ребят. Да, вторая лицензия дает первый уровень, третья лицензия дает э, с двух уровней. Да, у меня третья лицензия. Я получаю с двух уровней начисления. Я чуть, -чуть попытался. Извиняюсь что сегодня было очень много встреч. Да. Первая лицензия дает вам возможность бинарный бонус получать. Бинарный бонус получаем по первой, вторая, первый уровень, третья лицензия, второй уровень получаем. Выплаты процентов выплаты процентов депо входит тело депо и какое? Конечно входит, конечно входит. Да, вы получаете изначально выплаты тела, потом получаете проценты. Когда выводите 180 182 через coin galaxy сколько процентов снимают ну там минимальная комиссия у нас это аж блокчейн трона там вообще копейки снимает Ренчин, поэтому копейки ничего там такого не снимает вот поэтому задача запускать вебинар до да, регулировать ножки смотрите, какая нога у вас отстает, туда направляете просто людей, да, вот, поэтому, конечно, я не рекомендую сидеть и ждать, когда вам спонсор выстроит полностью ногу, да, то есть на это может уйти время, да, то есть даже если у вас спонсор мега активный, да, вот, например, я очень активный, я очень люблю наш бизнес, я очень хочу строить большую команду, я ее построю, да, здесь у меня будут в команде сотни тысяч партнеров или даже миллионы партнеров, да, моей команде. Вот. То есть я к этому иду, понимаете? Да, вот, видите, прописали комиссию. Вот, поэтому, конечно, будут большие объемы эти в бинаре. Вот. Но я, например, поймите, я, если я активный спонсор, я не могу всем постоянно подписывать людей. Понимаете? вот поэтому ну лучше всего брать инициативу в свои руки да? пока нету переливов берете одного подписывайте в спонсорскую другую а во внутреннюю в личную ногу и начинаете постепенно развивать бинар чем бинарный бонус отличается от бонуса по линиям правильно спросила элеонора я вас понимаю смотрите первая линия первая линия да вот вы получаете ну, с первой только линии, да. То есть лицензия, например, вторая, позволяет вам зарабатывать только с первой линии. То есть это люди, которых только вы сюда пригласили, да. Лицензия номер три, она позволяет зарабатывать только со второй, но ну, с первой и второй линии. И лицензия номер четыре, она позволяет зарабатывать и с первой линии, и со второй, и с третьей линии, да? но, смотрите, какая фишка бинарного бонуса, да, то есть когда вы э, подписали, вот подписал, например, я Рязанову, это моя первая линия Алана и Лану подписал, да, и под ними начала выстраиваться команда большая, да, то есть, например, под Рязановой уже, например, там тысячу человек и под Ланой, например, уже две тысячи человек, то есть здесь с бинара мы зарабатываем до бесконечности в глубину, да, то есть неважно сколько там людей будет к вам в глубину приходить, да, то есть бинар будет развиваться. Вы от каждого человека от объема меньшей ноги вы будете получать 10 процентов до бесконечности в глубину. Вот представьте себе, у вас тут есть тысяча партнеров в меньшей ноге, да, там через там какое-то время будет 2000 5000 партнеров, да и вы будете от каждого человека вот если это меньшая нога 10 процентов получать но здесь нужно учитывать один важный момент да то есть мы хоть и получаем начисление до бесконечности в глубину но каждая квалификация которую здесь есть квалификации да то есть у меня например квалификация топаз да топаз то есть с этой квалификацией я могу в сутки зарабатывать максимум две с половиной тысячи долларов по бинарному маркетингу как это считается смотрите вот например у меня в спонсорской ветке вот здесь есть объем 50 тысяч долларов да вот представьте вот здесь 50 тысяч долларов а в личной ноге в меньшей, да, у меня сегодня прошел объем, объем за сутки 40 тысяч долларов, да, от всей команды, вот в личной ветке, да, и это будет моя меньшая нога. То есть я от меньшей ноги должен получить 10% это 4 тысячи долларов, да. Но э, если у меня квалификация, только топас, да, то есть по топасу я максимум получу две с половиной тысячи долларов а вот эти полторы тысячи они просто сгорают да вот вот моя например следующая квалификация которой я иду это сапфир вот есть условия прописаны которые мне нужно выполнить для того чтобы сделать сапфир и здесь у меня ограничение бинарного бонуса то есть максимум сколько я могу с бинара получить в сутки в сутки не в месяц ни в неделю а в сутки это 3000 долларов вот и вы должны понимать что когда вы бинар раскручиваете развиваете да то есть он развивается тоже в геометрической прогрессии да то есть вы пригласили двоих типа 2 уже 4 типа 2 уже 8 16 32 64 да то есть он разгоняется накапливается очень сильно и в зависимости от того какая у вас квалификация, вы можете выйти на такой суточный объем вас вот прошлом бинарном маркетинге у меня когда я уже раскачал свою команду у меня практически каждый день уже было такое что я терял бинарный бонус да то есть я номер максимум получал получал только по две с половиной тысячи долларов Бывало такое что в сутки проходил объем в меньшей ноге да там например 50 тысяч долларов 60 70 тысяч долларов да то есть в два раза больше чем да я мог получить по в сутки до да, ну, имея свою квалификацию вот поэтому конечно когда у вас развивается команда да у вас автоматически будет и квалификация расти потому что у вас будут появляться активные партнеры в команде до да, которые будут закрывать квалификации вы будете э, выполнять определенные э, задачи для э, квалификации и таким образом у вас будет расти и лимит суточного э, заработка по бинарному маркетингу поэтому конечно здесь денег очень много да то есть когда вы вот эту систему раскачиваете вы с меньшей ноги можете просто выгребать очень хорошие деньги. Ну, даже взять, например, пример меня. да, То есть у меня квалификация ТАПАС. Вот я могу в сутки по ней зарабатывать 3000 долларов. Да? То есть в месяц это получается 90 тысяч долларов. Что это? Разве ну мало? Не мало. Не, у меня даже меньше получается. У меня 2500 долларов в сутки. Но имея следующую квалификацию, я могу получать... 90 тысяч долларов, ну, если сапфир, да, то есть 90 тысяч долларов в месяц, и плюс еще э, получать э, по э, и плюс еще получать по этому секунду. Призвоните сюда. И плюс еще получать партнерскую комиссию. Вот. Поэтому. В этом и разница. Да? То есть с бинара мы зарабатываем от всей, от всей команды, да? а в, в линейном бонусе да, вот в линейном, мы зарабатываем только с первого уровня, со второго и с третьего. В этом и разница. Что делать сра, РА, который получен? Если все будут продавать, то курс упадет совсем, а смысла ходить нет. Геннадий, смотрите, у нас в Бинар приходят каждый день новые партнеры. Да? То есть я сужу, например, по своей команде. Вот, ну, и, э, э, э, э, э, Идете приходят новые партнеры для того чтобы им сделать депозит им нужно купить ра правильно то есть купить ра многие партнеры заинтересованы в увеличении своего депозита те кто развивает команду да они заинтересованы не терять линейный бонус свой да поэтому они будут покупать лицензии, да? а когда лицензию люди покупают, эти РА они уходят с рынка, поэтому Бинар он будет и э, очень много в РА и собирать с рынка, да, также у нас есть э, инструменты по добыче РА, да? то есть есть стейкинг, сейчас думаю еще появится интересное направление, но не забывайте, что у нас готовятся проекты, э, вы со временем о них узнаете, где будет ра применяться. да То есть и ра, и вебкоин, и они там очень нужны будут. И когда, я думаю, настанет время, Искандер поделится с этой информацией с вами. И поверьте, у вас у каждого будет мотивация не продавать ра, а у вас будет сумасшедшая просто мотивация зарабатывать ра, добывать ра. Вот поэтому... Поэтому, надеюсь, я ответил э, открыто. Ну, идите. Секунду, ребята. Как срабатывает фактор X4? Необходимо увеличивать свои пакеты. Да, смотрите, очень важный момент. Фактор X4. Что туда учитывается? Фактор X4 учитывается... Сейчас я его найду. Учитываются выплаты по вашему депозиту, да, дальше в фактор x4 учитываются начисления по партнерской комиссии которую вы получаете да, от вашей команды когда они покупают пакеты и в фактор x4 учитывается бинарный бонус да то есть по сути мы вот бинарным бонусом партнерской комиссией до да, своей которую мы получаем мы просто ускоряем работу своего депозита да? то есть таким образом я должен был бы как бы депозит меня отработает через 250 дней но если я например начинают развивать бинар я получаю бинарный бонус я получаю партнерский бонус я ежедневно получаю начисления поэтому у меня вот этот фактор и мой ну, фактор x4 может отработать например там намного скорее но здесь сумма чуть чуть больше до да, чем э дает наш пакет вот поэтому по фактору x4 например я могу максимум заработать 26 26884 доллара и сюда вот входит все и партнерская комиссия и бинарный бонус вот поэтому когда срабатывает x4 вам нужно обязательно открыть новый депозит вот например у меня открыт депозит на 6721 доллар то есть мне нужно будет открыть депозит да то есть нужно будет инвестировать минимум 30 процентов от вот этой суммы да, поэтому мне тоже нужно монету раз собирать да потому что я знаю что у меня по-любому их 4 сработает и мне надо будет увеличивать свой депозит также например я и заинтересован иметь лицензию иметь лицензию больше да вот иметь лицензию номер четыре, для того, чтобы получать партнерскую комиссию с третьего уровня. Вот, а для этого мне нужно иметь э, много РА, да, для того, чтобы купить лицензию. А где я эти РА забираю? Развивая команду, приглашая новых людей. Да, вот, э, а приглашая людей, уходят монеты с рынка. Да, а когда я покупаю лицензию, вот эту же монету, которую я получил, это ж, она же приходит от новых людей, которые приходят в систему, правильно? И когда я улучшаю лицензию, эти все РА, они уходят с рынка, они сгорают просто. Поэтому лицензии, они очень хорошо тоже создают дефицит монеты РА на рынке. Надеюсь, досконально ответил на этот вопрос. ребят. если еще есть вопросы, задавайте даже те вопросы, которые вы считаете, они какие-то кажутся вам м -м, простые. Вот вам кажется, что это смешно будет и так далее. Задавайте любые, чтобы максимально понимали, максимально быстро развивались. Сколько стоит лицензии? Ну, это надо смотреть на сайте. На официальном сайте тоже прописано полностью все. Сейчас, подождите, улучшить лицензию. Вот, смотрите, здесь пишется... Вот минимальная лицензия да, за 50 долларов, чтобы получать бинарный бонус. И максим... вот это стоит 300 долларов в монете РА. Это стоит 1000 долларов в монете РА. И это стоит, И это стоит 3000 долларов в монете РА. Поэтому есть 4 лицензии. Уточните Утошни... по понедельникам, какие депозиты. Ну, по понедельникам у нас Людмила были депозиты в ProfitBot. На данный момент ProfitBot не принимает депозиты. Принимать вы можете делать промо. Покупать промо у нас да, под 1% для пассивчиков. Это тоже очень выгодно. Но для промо нужно, нужны тоже РА. Понимаете, там не 10 долларов, не 100 долларов, а 1000 долларов РА. Но 1% в сутки. Мотивация. И с рынка РА тоже уходит. Поэтому, ребят у нас впереди еще... Очень много всего, особенно не то, что впереди там когда-то. В этом году вас ждут просто, ребят, такие новости, такие события. Вы себе даже просто не представляете. Нам Искандер немножечко да, приоткрывает занавес ну, партнерам, которые находятся в платином клубе. Есть немножко дозированная информация для тех, кто в Голд-клубе находится. Да, у нас есть три клуба – Сильвер, Голден, Платинум-клуб. Больше всего информации дается в Платинум-клубе для чего? Для того, чтобы люди, которые у нас очень активны, да, какие-то лидеры, которые ведут за собой людей, которые понимают этот бизнес, верят в него, да, то есть чтобы у них было понимание, чтобы была конкретная логика, что нас ждет дальше вот и я могу с уверенностью сказать что мы только начинаем свой путь только-только начинаем и этот год у нас будет год прорыва в компании Беко, поэтому нужно использовать время потому что время в данном случае работает против нас да? вы это все ощутите очень скоро да? и те кто будет использовать время правильно те заработают хорошие деньги Потому что вам понадобится ИРА, и понадобится вебкоин для использования в дальнейших направлениях. В принципе, это все, что я вам хотел рассказать. Я надеюсь, я был понятный для вас. Очень доступно все объяснил, потому что э, я не вижу вопросов. Валерий, не продавать монету. Хотите продавать? У нас никогда никто не запрещал продавать вебкоин. У нас всегда идут начисления. Хотите продавайте? Я, например, рекомендую людям не продавать, да, то есть я вот всегда с нашего направления беру столько денег, сколько мне нужно на сейчас, а все остальные, все свои активы я запускаю всегда в работу, да, потом меня спрашивают, Сергей, какой у тебя секрет успеха, как у тебя получается, да, в компании преуспевать, там, создавать капитализацию, зарабатывать хорошие деньги, реализовывать такие большие цели до да, которые я уже реализовал благодаря нашей компании за год я просто заставляю ребят всегда свои деньги работать И я не слушаю рекомендации там каких-то лидеров даже особенно партнеров или особенно каких-то там хейтеров или просто советы людей я не слушаю понимать я четко выполняю рекомендации скандера хасанова я знаю что этот человек сто процентов реализует свое задуманное конечно на пути будет много сложностей это в каждом бизнесе есть в нормальном бизнесе до да, которые идут на большую долгосрочную перспективу вот поэтому я понимаю что успешными в нашем бизнесе станут люди которые мыслят не как в этом бизнесе прожить завтра или через неделю а которые мыслят дальше на год, на два, на три, на пять лет вперед, на десять лет вперед. Вот эти люди будут э, зарабатывать очень большие деньги. А ситуация на рынке, она может очень э, мгновенно поменяться. Да? Там сегодня вы думаете, ой, а если там будут продавать РА, там курс может опуститься, или бепкоин, да, Все может быть, да, может опуститься, но очень быстро может поменяться настолько ситуация очень быстро, что вы будете очень сожалеть о том, что вы не преувеличивали вебкоин, что вы не преувеличивали монету РА. И такие моменты в нашем бизнесе уже были. Да? То есть есть чем сравнить. У меня на балансе 56 век, но я не успела сделать депозит. Как их конвертировать в РА в кабинете? Пока что, Людмила, такой функции нету. Вот, но мы давали Искандару идею, чтобы люди имели возможность веки конвертировать в РА. Но посмотрим, возможно, он будет делать какие-то лимиты, какие-то предложения, да. Потому что РА – это тоже ликвидный продукт, и мы не можем, и он не может допустить, чтобы РА было лишним на рынке, да. Вот, поэтому если у вас… Ра нет, берите покупайте ра, потому что вебкоины вам тоже пригодятся. Я на миллион процентов уверен, не то, что уверен, а я знаю, что на самом деле очень маленькое количество людей в нашем сообществе, то есть, то есть очень большое количество людей в сообществе, в которых очень маленькая капитализация вебкоина, очень маленькая спасибо за вебинар старт был неудачно у меня все здесь неожиданными в бинаре надеюсь что в дальнейшем будет легче в начале бизнеса могут всегда запускать какого-то проекта могут быть какие-то глюк какой-то может быть это нормально да? вот я более чем уверен что в дальнейшем у нас все будет супер да И... Если там даже какие-то объемы у вас мимо прошли. У меня лично прошли объемы, потому что моя, люди, которых я подписал, которым дал ссылку на регистрацию, у них долго не поступали монеты RAM, монета WebCoin для того, чтобы купить пакеты. Но их, у их людей быстрее пришли WebCoin, да, то есть они начали скорее покупать даже чем их спонсор. Ну, ну и что там, пролетело там каких-то 10-12 тысяч долларов объема, ну и что. Я знаю, что скоро в моем бинарном маркетинге снова будут проходить миллионные объемы, да. Поэтому я мыслю стратегически. Самое главное, что люди, которые в моей команде, они в моей команде, да. Вот, и я буду развивать свою команду, буду развивать свой, каждого человека в своей команде. И эти все объемы придут, и я уверен, что наступит скорое время, когда будет срабатывать в бинаре и ограничения да, на получение суточного бонуса и то же самое у каждого из вас будет кто будет развивать свою команду наступит те времена у вас когда у вас будет ограничение срабатывать по бинару в сутки да и вы будете думать ой когда-то я там думала там за или думал там о тех 50 долларов или 100 конечно это чуть неприятно если где-то потерять ну, не, ну, недополучили но наш бинар и так дает очень большую прибыль да ни одна сетевая компания вам столько прибыли не даст Финансовые пирамиды я не учитываю потому что они не работают долго у нас криптовалютное направление да то есть у нас криптовалютная компания и имеет большую цель большую миссию да где будет использоваться каждая наша монета и в этом году ребят вы узнаете что такое вко поэтому рекомендую каждому собирать ра монету ра собирать монету вко особенно у кого на сейчас да нету таких инструментов где применять монету вко вот меня часто спрашивают а куда если у нас бинаре принимается ра и учитесь использовать крипто у нас есть проект да? кто не знает обязательно ознакомьтесь используйте там функцию стекинга вот стекинг там плюс сейчас идет двойной акция идет по двойному лимиту двойной лимит вы получаете по лицензии потом зарабатывайте вебкоины в стекинге сохраняйте свои вебкоины в стекинге потому что в инвестициях зарабатывают те кто умеет имеет терпение в любых инвестициях если у вас есть долготерпение вы понимаете, что компания развивает, вы понимаете то, что эмиссия будет уменьшаться, добыча на уменьшаться будет, поэтому нужно грамотно использовать вот это время, да? Я, например, грамотно использую, я зарабатываю вебкоин, я ценю каждую монету вебкоин, потому что я знаю, что в дальнейшем сто процентов наступит время, вебкоин будет стоить и 50 долларов, и 100 долларов и 300, и тысячу и 5, и 10, и 20 тысяч долларов за один веб-коин, и более. Мы к этому обязательно придем. И большие деньги заработают те, кто сейчас, именно сейчас, использует правильно возможности, которые есть. И в любом, даже если взять крипторынок, на крипторынке зарабатывают всегда люди, которые на низах покупают. Наверхах продает. Это закон. Да, поэтому, если даже где-то монета там, может, там даже вебкоин, да, сейчас где-то не используется, возможно, это повлиять как-то на курс, грамотно не бежать, продавать, там, сломя голову по низкому курсу. А нужно, наоборот, докупать, скупать, стейкингом пользоваться, преувеличивать свой вебкоин. Нет, у вас монеты. ра Начинайте покупать депозит, открывайте в бинаре, развивайте команду, это да, чтобы у вас были ира и, и вебкойны тогда вы будете успешным человеком и добьетесь всех своих целей в принципе я вижу вопросов больше нету я значит считаю что я выполнил, выполнил сегодня свою миссию у вас появилось понимание как работает бинар что такое спонсорская что такое личная нога что такое э, бонус до да, линейный вот, и немножко передал своего вам видения, да, бинарного маркетинга и даже чуть-чуть подсказал вам, что ждет впереди. Поэтому, ребят, я вас всех поздравляю с тем, что вы знакомы с компанией VECO, с тем, что вы являетесь партнерами компании VECO, потому что каждого из вас, кто будет идти за компанией, за возможными компании за основателем компании, с Кандаром Хасановым, вам гарантирую вы все обречены просто на большой успех главное слушайте и прислушивайтесь к искандеру хасанову это единственный человек который вам даст всегда самые лучшие рекомендации я всегда прислушиваюсь его только несмотря на какие на любые обстоятельства которые происходят и благодаря этому я имею очень высокие результаты которых я в жизни не имел и я понимаю только начало самое вкусное самое все интересное нас ждет впереди я вас поздравляю пока пока до новых встреч был Сергей всегда, просто короче не работала эта фигня и он дал